друзья вы в эфире канала samsung просто и в этом видео хочу вам рассказать о крутом приложении но прежде чем начать обзорчик данного приложения хочу сказать всем тем кто еще не подписался на канал подпишитесь обязательно обязательно нажмите на колокольчик и обязательно поставьте свой лайк и естественно комментарий а теперь поехали так дорогие друзья в этом видео хочу вас познакомить действительно с крутым прям крутым калькулятором. Лучше калькуляторов не видал. Вот он, этот калькулятор. Вот так он выглядит. И вам, дорогие друзья, будет доступна про версия Я думаю, ученикам, ученикам, не ученикам, а ученикам обязательно этот калькулятор пригодится. Если нажали, то вот такой простой калькулятор. Ну, здесь есть много всевозможных э, комбинаций, вычислений. Э, поехали. Что у нас здесь есть? Есть э, всякие вычисления скидок, да? В процентах, в процентах соотношения процентов и т.д. и т.п. Дальше есть уравнение здесь. Вычислительные нажали. Пожалуйста, задаете задачки. Для тех, конечно, кто знает. И выполняете, так скажем, решение. Следующее это у нас а, по фигурам. Задаете, получается у нас, мы задаем размеры. Хоп, 4, допустим. Сторона А. Сторона Б пусть будет 5. И сторона С тоже 4. Все. И теперь здесь у нас есть площадь, есть э, периметр, углы и все остальное. Представляете? Ну, действительно, вещь классная. Поехали дальше. Прямоугольник, квадрат э, и прямоугольник. Прямоугольный треугольник. Трапеция, ромб, прямоугольник. Можно вычислить абсолютно все. Вообще крутая тема. Дальше тела. Объем куба можно вычислить. Пожалуйста, задать кубу сторону. Ну, допустим, 9. И поехали. Общая площадь какова и объем. Дальше мы можем здесь же задать решение. Сторона, общая площадь. Он прям показывает конкретно, как все это дело здесь выглядит. Решение именно, как выглядит решение, и это здорово, призма, пирамида, усеченный конус и т.д. и т.п. Поехали дальше, длина, <coughs> задаем длину, допустим, 1 метр, пусть будет 9, и он нам показывает, сколько это в километре, дюйм, фут, миля. Еще можно добавить, пожалуйста, есть нанометр, микрометр, миллиметр, сантиметр, дециметр. Даже для строителей, мне кажется, вот данный калькулятор будет вообще к месту. Потом вычисление скорости. А, пишем, да, сколько миллиметров? 85. Записали. Метров в секунду. Значит, это километров в час сколько? Ой-ой-ой, 306. Фут в секунду, мили в секунду. И также добавить скорость узел, скорость звука и скорость света. Можно здесь добавить. Поехали. Также то же самое с температурами. Фаренгейт, Кельвин и Ранкнин. Я даже не знал, что есть такое. Теперь вес. Граммы, килограммы, метрическая тонна, унция, фунт. Поехали дальше. нанограмм микрограмм, миллиграмм, сантиграмм, дециграмм. Ой, ой ой стоун даже есть. Короткая тонна, длинная тонна, грамм. Я даже не знал про такие меры веса. Ну, дальше здесь, конвектор, а, конвектор валют, доллар, евро, ну, а вообще добавить можно все, что хотите, любую вообще валюту, ну, я так понимаю, известную в мире, здесь есть абсолютно все, что хотите. Следующее, это чаевые, как рассчитать чаевые в тех странах, где это, за здрасте, короче, ну, у нас в России, как бы я этого, дают сколько... Кто хочет, допустим, в США, да, там 15% или 10% чаевых. Поэтому задаете процент чаевых. Допустим, 10. Поехали. Счет. Сумма там 140 Пусть будет. Да, и поехали. Люди, сколько человек? Допустим, у нас было трое. И чаевые 10%. И того счет вот такой у нас. Стоимость на человека. 531 сумма чаевых 145 и 2 здесь смотрите у нас перелистывается получается на калькулятор все поехали дальше индекс массы тела рост вес и индекс массы тела и метрические единицы или еще какие ну допустим давайте рост зададим рост 167 ну это мой рост сейчас и вес жирненьким я стал 90 килограмм а индекс тела ожирение у меня 30 процентов получается 32 килограмма и 27 грамм мне надо скинуть вот как хочешь короче ребятушки а скидывай потом возраст а, дата рождения я задаю допустим у меня дата рождения 5 не январь а что у меня почему январь месяц выбираем май дата 7 текущая дата А текущая дата у нас какой ноябрь 27 а здесь у нас 1974 бац и получается того возраст мне 47 лет 6 месяцев 20 дней а дальше 47 55 лет это что такое не пойму я результат да и дней в дня а сколько лет Сколько в месяцах, сколько в днях. Следующий день рождения у меня 10 э, месяцев, 5 месяцев, 10 дней. 5,33 месяца или 161 день. <связывая> Прикольно. Вычисление, короче, всего. Дальше у нас здесь есть по предметам. Процент алгебра, э, средняя алгебра, пропорция алгебра, алгебра, алгебра, пожалуйста. Дальше геометрия. Э, конверт конвертеры единиц вообще слушайте крутейший просто калькулятор зайдем и посмотрим что у нас здесь есть перевести приложение и оценить приложение настроек никаких можно еще что у нас сделать вот так открыть и посмотреть здоровье допустим индекс масла тела и ежедневное сжигание калорий можно вычислить сколько мне надо и как их сжечь допустим давайте я сейчас уже 47 и Нажимаем рост. Мы с вами. Вы уже даже знаете мой рост. 167. Вес 90. Толстенький дядька. Пол мужской образ жизни сидячий. Калории не надо кушать. Вернее, в день, в сутки. Да? 2980 калорий. Да, мы сейчас проверим. У меня тут есть еще одна программка. по которой я вычисляю, питаюсь, да, съедено осталось короче мне калорий сколько всего то надо сейчас мы посмотрим съесть 1860 восемьсот углеводов короче не сейчас с маху не разберусь поэтому не будем вникать в этот процесс но отличнейший просто калькулятор что у нас здесь еще геометрии конвертер единиц ну и все вот такой вот калькулятор про версия дорогие друзья вам будет доступно в описании видео